Юбилей ты сегодня встречаешь Средь букетов прекрасных цветов Двадцать лет — это только начало Это жизни чудесный виток Поздравляю, моя дорогая Море счастья желаю тебе Пусть в душе твоей радость играет И все гладенько будет в судьбе